Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов Америки. И сегодня я хочу с вами поговорить на тему, кем бы я хотела работать в США. Вот такая вот работа моей мечты. Мне очень многие, многие люди, которым мне нравится то, что я говорю, пишут, кто вы там, не что вы там, вы там официантка, вы там еще кто-то, что же вы бизнесом не занимаетесь, там, ля ля то поля, мне все время хочется сказать, чувак, ну что ты переживаешь за то, кто я там... И что я там. Я рассказываю о жизни в США, о том, что я вижу, о том, что я наблюдаю, стараюсь говорить максимально объективно, насколько это возможно, но опять же с поправкой на свою собственную судьбу. Ну так вот, я стала размышлять, а кем бы я действительно хотела работать в Америке. Я не то, что я вдруг стала, мне задали такой вопрос, и я вдруг стала размышлять, кем бы я хотела работать в США. Но стало совмещ... этот вопрос вообще у каждого иммигранта и у каждого человека, который начинает строить жизнь в другой стране, возникает в принципе сразу, но приоритеты трансформируются и трансформируется его понимание о той или иной профессии. Итак, я продолжаю говорить о том, кем бы я хотела работать в Америке. Этих профессий всего две. Первая из них – это event менеджер Мне кажется, это очень интересная работа, профессия с... Состоит в том, что ты что-то организуешь, какие-то конференции. К этим конференциям надо питание, надо организовать перевозку и так далее. Мне кажется, это очень интересно. Это такое ежедневное большое общение, бесконечное с людьми, состыковки, согласования и так далее. Я немножечко так малюсеньким там опытом в плане event менеджер обладаю. Но опять же, да, я обладаю, я знаю 5 артистов в Краснодаре, я знаю 5 диджеев в Краснодаре, я знаю 5 ведущих в Краснодаре, я знаю там, кто может танцевать в Краснодаре, кто может там фокусы показать и так далее. Здесь переезжая, я не знаю никого. И это такой Большой минус в Америке, что когда ты переезжаешь, и у тебя здесь никого нет, и ты, как бы, может быть, и хотел бы в этой профессии состояться, ну, допустим, как я, и тебе она интересна, и ты, в принципе, на 90% уверен, что ты будешь really successful, то есть очень удачлив, потому что тебе это действительно нравится. Но у тебя нету никакого опыта в Америке. Ведь в Америке, я вам могу сказать честно, ребята, даже в некоторых объявлениях пишут, что либо вы имеете образование профильное, либо 10 лет вашего опыта нам вполне достаточно. Но у тебя здесь нет опыта. Более того, ты не знаешь, как эти все процессы здесь обстоят. Я понимаю, что Возможность работать по этой профессии здесь у меня равна 1% из 100. Поэтому я даже не буду и пытаться, хотя я понимаю, что вот, вот вот эта профессия, вот то, что я хочу реально делать. И да, я там могу пойти в университет, я могу его закончить, мне будет 42 года, я пойду там, буду расслать резюме, во-первых, не так много этих сотрудников требуется, потому что я до этого посерчила LinkedIn, я посмотрела там наши все эти сайты, Indeed, LinkedIn и что там еще, Monster в общем, не так много позиций и потом подумайте, кого они выберут, 42-летнюю женщину или 25-летнего американского выпускника, который говорит без акцентов, который понимает, он здесь прожил всю жизнь то есть он все это понимает и Конечно, это очень печальное дело в эмиграции. Ну, то, что ты понимаешь, что... Ну, я, конечно, очень хочу, но не настолько, чтобы для этого положить 10 лет своей жизни, а в итоге я до сих пор не могу быть уверена, что у меня бы получилось устроиться на работу. Это первая профессия. А вторая профессия, которая легко осуществима, как раз. Вот, вот если бы не одно обстоятельство, вот... Так, я бы хотела иметь свой маленький барчик в Америке. А, ну, я как бы в сфере обслуживания работала и в России, и я работаю в Америке. И я понимаю, что у меня это получается, у меня получается разговаривать с людьми. Более того, мне это нравится. Я люблю там что-то делать. Мне нравится, особенно, когда ты получаешь... Вот такой результат, когда там от тебя что-то зависит. Может даже пускай это будет не свой барчик. Но вот допустим, работать барменом в каком-то локал. Мне не нравятся такие корпоративные, большие, потому что это все-таки немножко другое, другая сфера. Но какой-то локал барчик, где ты будешь барменом, только в хорошей эри. Только в хорошей эри. Ты будешь там общаться, у тебя будут постоянные клиенты. Короче, это тоже мне было бы очень интересно. И Осуществить это, ну вот, вот, ребят, вот лично для меня элементарно, я сейчас подхожу к своему менеджеру и говорю Тейф, а я бы хотела поработать барменом. И начинаю в своем родном Люфгардене работать барменом. И набирая там полгода экспириенса, я могу сказать, что там облается в любой бар и ну там с долей, большой долей вероятности меня туда возьмут, но это действительно с большой долей вероятности, но здесь подошел такой минус как дети а, потому что все эти заведения они работают, там основной поток посетителей там, с 7 вечера до там, 12 ночи а я не могу себе этого позволить потому что у меня есть двое детей и как бы мне эта профессия не нравилась ни одна из этих профессий не сравнится с с моей ответственностью, которую я несу перед своими детьми. Потому что я, когда переехала в Америку, так получилось, что я очень много работала вечерами. И даже очень часто я вот заставала детей, когда они еще не спали. Но это все равно не то, ты не проводишь с ними время, ты с ними не общаешься, они по тебе скучают. Ну, короче, ребята, это, как вы понимаете, не самый лучший вариант для мамы. Хотя, это такая моя большая и голубая, наверное, мечта, что когда-нибудь я открою бар, я буду как бы, как это, на, это, на все руки работником то есть я им буду управлять я там же буду как бы э, за стойкой стоять я также буду обслуживать гостей потому что это то что я люблю делать ну вот как бы я вам рассказала мои две идеальные профессии и почему скорее всего э, но ну, они не осуществятся здесь э, э, я хочу чтобы вы мне рассказали а какая для вас вот идеальная работа и чтобы вы в своей жизни действительно очень хотели бы делать. И если это у вас получилось, а если не получилось, то по каким причинам? Вот свои причины я озвучила, а вы озвучите свои. Ну все, ребята, пока-пока. Видео было сегодня коротким, потому что, потому что тема была короткой. Подписывайтесь на мой канал, пальчики вверх, мне будет очень приятно. И до встречи в новом ролике. Пока!